Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, у нас сегодня приятные, приятный повод для того, чтобы собраться. Александр, который еще несколько часов назад сидел в клетке в суде, сегодня на свободе и сегодня будет ночевать дома. Ему изменили меру послечения судебным решением. Коллегия судьи вынесла решение о том, что он может быть на свободе, но пребывать под домашним арестом с, 9, с 8 вечера до 6 утра. Это, безусловно, побед, победа страны защиты, потому что с сегодняшнего дня Александр будет находиться, находиться дома, а не в камере с сепаратистами или к теме, кто уклоняется от защиты Родины. Что касается сегодняшнего дня, то это, конечно, всего лишь один небольшой шаг к вынесению, надеемся, оправдательного переговора в отношении Александра. Но хотелось бы сказать еще об одном событии, которое сегодня произошло. У меня перед глазами обвинительный акт, но это не просто обвинительный акт, а это обвинительный акт с изменением обвинения по тому уголовному производству, в котором Александр является подозреваемым и обвиняемым. И прокуратура в этом обвинительном акте изменила обвинение. И сегодня можно сказать о том, что перейден определенный рубеж, определенный рубикон, который, в котором стало понятно, что предъявленные ранее э, обвинения в совершении особо тяжких преступлений э, уже в прошлом, и прокуратура сама сейчас нашла этому подтверждение. Из э, трех статей, которые сегодня остались, одна, одна только является статьей, в которой имели наказание э, до 7 лет лишения свободы, э, остальные статьи не являются даже тяжкими. Э, это еще один э, шаг, в нашем представлении более серьезный шаг, чем изменение меры пресечения, э, к тому, чтобы э, в конце концов не сегодня, завтра сказать о то, том, что Александр не совершил никакого преступления и что э, те обвинения, которые были ему предъявлены, э, были надуманными, и э, если не сказать более того, если не сказать, что те э, сотрудники милиции, которые давали в том числе и сегодня показания, э, просто обвинили Александра в том, чего он не совершал. Э, подчеркиваю, это те два шага, которые сегодня показали возможность вынесения завтра э, оправдательного приговора. Это реальные, реальные показатели уровня э, обвинения и э, правильного направления защиты, которые которую вели э, два адвоката по этому делу. К второму, или точнее сказать первому адвокату по этому делу я хотел бы передать слово. Да, ладно, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу добавить сказанному Анатолием, я полностью также поддерживаю все то, что сказал мой коллега, и второй защитник Саши Лахмана, и могу сказать одно, что к этому, конечно, шли очень долго, 7 месяцев тому, что вы изменили э, меру пресечения из под стражей и отпустили Александра домой. Да, да, да. Очень радует то, что наконец-то мы смогли э, достучаться до судей и наконец-то они все-таки услышали из определения суда сегодняшнего дня это видно, что наконец-то они признали то, что прокуратура действительно не предоставила никаких доказательств того, почему Александр должен находиться вообще под стражей. Также, конечно же, радует то, что определительный акт уже ну, действительно мы видим здесь переквалификацию тех уголовных правонарушений, которые первоначально ему были непосредственно предъявлены. Это очень сильно радует, потому что действительно идем в правильном направлении, и у нас еще, конечно же, все впереди, и мы верим, что нам удастся. Все-таки Александра оправдать, и до этого, считаю, есть у нас и с нами. Спасибо. Скажите, пожалуйста… А на основании вот этих фактов, которые Вы только что озвучили, прокуратуре можно предъявить обвинение? Скажем так, угу. Ну, если человек находился в заключении, не имея на то я, от прокуратуры. Я хочу буквально одним словом, двумя словами, вспомнить то, с чего началось мое участие в этом деле. Какое-то время назад именно в этом зале, именно за этим столом была пресс-конференция. И было сказано о том, что в отношении военнослужащего, в отношении воина, который защищает Украину, в отношении человека, который рискует своей жизнью, начато уголовное производство, его, его задержали. Но существует статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование деятельности Вооруженных сил Украины. И я знаю о том, что если не сегодня, то завтра в уголовном производстве, которое будет по этому обвинению, будут привлечены все те, кто препятствовал войну Вооруженных сил Украины. Будут ли в этом... Будут ли привлечены прокуроры, будут ли привлечены следователи, будут ли привлечены сегодняшние свидетели а и даже потерпевшие, покажет время. Но мы считаем, что именно так и должно быть, чтобы было, было дело на дело. И в этом э, новом деле э, были открыты те факты, которые сегодня нам кажется очевидными, что был навет, было незаконное задержание, была, была информационная поддержка в лице начальника управления внутренних дел. Если бы всего этого не было, то не было бы и 7 месяцев содержания под стражей, не было бы вот, этого, вот этого, этой жуткой волны, что... Вой вооруженных сил Украины может осуществлять какие-то хулиганские действия. Человек выполнял приказ. А ему этот приказ выполнить помешали. Кто-то за это должен нести это Можно я дополнять еще По поводу прокуратуры? По поводу прокуратуры. Да, очень правильный вопрос был задан. Мы сегодня уже обратили на это внимание. То есть вот смотрите, насколько я понимаю, это уже третья переквалификация дела. То есть, вы понимаете, за это время прокурор, получающий зарплату от государства, то бишь от нас, он выполнял некачественно работу. То есть, насколько я понимаю, но ну, я не адвокат, я все документы не владею, то есть с момента переквалификации, во всех случаях случае последней, то есть никаких новых каких-то обстоятельств дела не было обнаружено. То есть все основные документы, все свидетельские показания, все были с тех времен. И человек раз, ой, не получилось написал что-то, наверное, с фонаря. Ну, вы понимаете, как он учился в институте. Второй раз. И за это мы платим деньги. Так вот, мы уже собирались, я думаю, мы скоро посетим и военную прокуратуру, и начнем задавать вопросы. Что они делают, как они делают. Вот нужно ли тратить время, сколько, 7 месяцев, на вот, как вот простое вроде бы дело. И самое главное, что в это время мы, надо еще спросить, а как у них дела в остальном там обстоятельствах. Поэтому, да, к прокуратуре очень много вопросов. К Александру вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вас содержали все эти семь месяцев? И как к Вам относились? Ну, в принципе, содержание, как я обычно обычных заключенных, отношения тоже такое самое. Ну, ничего не превзятости, никакого не было. То есть, какого-то преднамеренно уничижительного отношения вы к себе не ощутили? Mm -hmm. с кем-то сидел. С кем вы сидели? Ну, сидел я, морями. Ну, я вообще, как бы, работник милиции бывший. Я сидел с бывшими работниками милиции, ну, среди них были и террористы, и сепаратисты. Вот такие милиции, которые там пошли по-другому, по пути, по-другому. То есть угрозы жизни, никаких таких предпосылок, ничего не было, да? Ну, я не видел никаких угрозов. А скажите, пожалуйста, ваши бывшие побратимы поддерживали вас? Поддерживала меня мать, моя семья. Вот. благодаря общественной организации Харьковской, я мы достучались, ну, адвокаты достучались к судьям и хотя бы начали уже допрашивать свидетелей, потому что раньше на суд приглашаются потерпевшие, они не приходят, суд переносится. Это месяц, второй, третий. Получается вот за этот за эти два месяца это все, ну, мы допросили уже всех потерпевших и всех свидетелей. Ну, там остался один. Да? А раньше вообще никаких действий не было. Они уже сейчас говорят, что мы уже не помним. Берете из тех показаний, что мы давали раньше. Раньше они по одному сценарию писали, сейчас они говорят совсем по другому сценарию. И там, если каждого послушать, то получается какой-то маразм. Один говорит одно, другой на это говорит, что это черное, другой говорит, что это бедное. вы думаете, чем вы вообще будете заниматься дальше? Ну, я до сих пор остаюсь э, солдатом, но военнообязанным. Пока дело не закончится, ну, думаю, подработки. Но в дальнейшем, как дело как закончится, я не знаю. я пока еще не демобилизован. То есть э, тот этап, к которому мы пришли сегодня, вы пришли сегодня, это, по сути, э, общественное движение. То, э, э, та волна, которую подняло общество в защиту своего воина, правильно? Может быть, Юрий, вы еще что-то по этому поводу скажете, что, наверное, не надо молчать, а надо но надо с другой стороны надо разбираться нельзя конечно сейчас просто бросаться что-то увидели кого-то там обидели сразу побежали потому что ну ситуация разная бывает но с другой стороны есть еще ж понятие то есть это мы еще когда общались там с Мишей Соколовым знаете тоже это судебно то есть все равно надо ну, понимать что Дела, которые ведутся, это дела ведутся, допустим, против воинов. И если человек оступился, даже там, или что-то сделал, он все равно человек, то есть к нему надо тоже по-человечески относиться. Еще у нас будут вопросы к системе исполнения наказаний, когда там просто людям, человек надо в больнице, он только через две недели ему, ему разрешают посетить больницу. Дальше еще интересно. Врач ему выписывает лекарства, говорит, ну вот вам лекарства, пусть вам передадут. Говорит, а как мне передадут? Я же у меня связи нет. А, говорит, можете передать? Нет, не могу. Это нарушение. Потому что сепаратистам это все предоставляется в лучшем виде. То есть я к чему говорю? Что общественность должна подниматься и показывать, то есть мы же ничего там, сверхъестественного не, не требуем, не, не требуем, чтобы какой-то там амнистия или просто чтобы не, и какую-то неприкосновенность воинам давали, но просто, чтобы разбирались и по ходу, по существу не затягиваете все вещи. Человек вот... Грубо говоря, там, разобравшись, вот, ну я не юрист, еще раз говорю, я не знаю, что там ему можно там, условно как, какой-то срок дать или просто э -э -э -э -э ну, оправдать, неважно, человек, вот он правильно сказал, он до сих пор не мобилизованный, он воин, он должен защищать, он готов, он пошел добровольцем, он, он хочет, может и должен защищать родину, а вот эти люди... Ему не дают это делать. И показывают другим, что все равно у них законы не писаны. Вот как они хотят, так и не делают. И поэтому общественность должна следить. И мы должны, ну, скажем так, какая бы там прокуратура не была, какие там антикоррупционные комитеты, там все равно какой-то один человек. Общественность нам много, нас много. Мы горизонтальная структура. Если даже кто-то рядом вот шел, шел, оступился, рядом на его место другой стал. То есть вот поэтому э, я думаю, что вот мы, мы сейчас трансформируем наше общество. И оно может трансформироваться только благодаря активной позиции общественности. Ну вот, не знаю, наверное, все. Мне очень, очень хочется добавить э, к, э, сказать, к словам Юра, еще буквально несколько слов. Огромное спасибо тем, кто приходит на процессы, на процессы Александра, потому что это огромная поддержка, моральная душевная поддержка. Моральная, душевная поддержка, поддержка. Я хотел бы сказать еще благодарность в отношении командиров э, Александра, которые, знаете, как, э, всякое бывает. Иногда просто люди машут рукой, да ладно, это там, мелочная проблема, да ладно, знаете, мы там не будем не будем этим вопросом заниматься, кто его знает, что он там совершил? Нет, такого не было. И э, надо сказать, что и э, сегодня мы рассматривали вопрос об изменении веры пресечения, связанное с... Э, передачи на порог, И у нас есть в этом отношении ходатайство э, народного депутата. То есть э, люди добрые помогают. Кто-то своим участием, участием в судебном процессе, э, э, кто-то э, добрым словом, которое передается, передается туда за, за этот забор э, с колючей проволокой, кто-то, находясь за сотни километров... Ну, какими-то документами. Надо всем сказать большое спасибо и земной углом, потому что это поддерживает, это поддерживает Александра, это поддерживает нас как защитников и надоело нами. Спасибо. Саша, у меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, несмотря на все произошедшее, есть вера в Новую Украину и желание ее защищать? Вера и желание есть, ну, вера и надежда. Это я. я, просто сидел в тюрьме. Есть люди, ну, начинают как-то пессимизмом заниматься. Я, ну, надеялся, верил, что все будет хорошо. Может, я добавлю еще, хотя вопрос Саши был. Есть, ну, на самом деле, я тоже, когда его увидел первый раз, когда его проводили, то же самое, что человек — стержень, я сразу понял, что в человеке есть стержень, он держался, то есть это видно было просто вот внешне, хотя даже, ну, ничего не рассказывал, поэтому, да, вот таких людей, ну, я не знаю, вот если у них уже попадет вера, да, тогда надо собирать чемоданы, но пока у таких людей есть вера и силы, то есть мы не переможем. И дальше, да. Я также хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали нас в суде и поддерживают. Потому что я вам должна сказать, что вот я, например, начинала как бы Сашу защищать уже здесь, в суде, сама. И я должна сказать, что ну, это тяжело. Но когда непосредственно подключились люди, когда подключился также еще один защитник, то я вам должна сказать, что стало намного легче. И знаете как? Уже действительно стал виден просвет. Tunnel, скажем так, потому что иначе были глухи. Дело в том, что с ходатайством об изменении меры пресечения обращалась постоянно. И я вам должна сказать, что в основном-то не, измен... не менялись обстоятельства. Все было так, как было с самого начала. Но судья почему-то начали прислушиваться вот только сейчас. Вот именно после того, как подключилась общественность, когда подключились люди. И я действительно вас всех благодарю, и я действительно призываю каждого человека относиться к таким делам очень серьезно, потому что на месте Саши может оказаться любого человека, сын, брат, муж, отец, и нужна будет помощь. Но когда мы будем действительно быть такими сплоченными, то у нас тогда не будет. Спасибо, Спасибо вам большое. Мы еще раз поздравляем вас всех. И низкий поклон вашей маме.